Всех, друзья мои, с Новым Годом! Желаю вам сибирского здоровья, всего самого наилучшего, всех благ! Про пампинг или мифы о тренировке с маленьким весом. Во время выполнения любого упражнения организм начинает усиленно питать кровью работающие мышцы. Это естественно.